Могли поставить. Я мебель и, три желания. Мебель. Кухня. и диван? Это... Ваше желание исполнится в салоне мебели Comfort M на Славянской 4, Вавилово, 16, село Солянка на Николаевском шоссе 21 и торговый центр на цареве, улица Ивановская, 2.